Привет! Привет! У нас Привет! второй выпуск из Хуахина и, как мы обещали, мы сегодня идем в аквапарк Вананава Water Jungle в Хуахине. Что вы уже знаете про этот аквапарк, Татьяна? Я знаю только то, что здесь можно в очках VR кататься с горок. Это дополненная oh. реальность. Но Вообще очень много всего интересного, но я ничего не знаю, пойду смотреть. Нужно проверить рост, здесь браслеты с, с чипом, да? То -а -а. есть не просто пластиковые, с чипом браслеты и на один из них прописан блокер. Камера хранения. Это мы в ресторане, здесь тоже обед, буфет, шведский стол и вот нам дали браслетики, мы можем до 4 вечера здесь питаться. Сон. Итак, у нас есть Маш. своя беседочка около пляжа. Кстати, смотри, тут песочек вообще такой. Какой-то, не знаю, какой-то кварцевый, да? Прямо рядом с волновым бассейном. И что у нас есть? Беседки. Это что такое? Это кондиционер, что ли? Да, это какой-то ветродуй. Ничего себе. Я думаю, не кондиционер, а ветер холодный. Прости, О, он сверху тоже есть это. Cool. Нет, это кондиционер. Это настоящий кондиционер? Да, это настоящий уличный ээркон. Мы сейчас проверим, как работают локеры. Uh -huh. oh, okay. Здесь шкафчики можно выбрать самостоятельно. Просто оплачиваете, а номер выбираете, какой свободный. Так, сменил я большую нормальную камеру на маленькую экшен камеру а зачем я это сделал? Ну, потому что мы сейчас пойдем в горки, конечно же, кататься, и впереди у нас самое, самый главный аттракцион, ради которого вообще мы сюда стремились. Идем на VR, VR, VR, мама такая, мне главное VR, VR, зачем я сюда приехала, VR, VR. Слайд бай джангл бай тру, это оно, да? А, вы хорошо, не могу сказать, А, правильно? Да, Какой ты ходишь? Красивый. Копай, попай внутрь, ножками сюда. Зачем внутрь? Потому что так надо ехать. Так хорошо будет. Так будет хорошо. Ладно bye bye Ну и сразу у нас видеореакция Как вам VR? А, в общем, первый раз для меня VR Было очень страшно, вот прям супер страшно и... А второй раз Было не страшно, я не знаю почему Мы выбрали другую картинку, мне кажется Очень сильно зависит от картинки Если бы я ехал без VR, я бы не боялся Потому что без VR Ты видишь, когда будет спуск Ты видишь, куда ты поворачиваешь, когда он закончится Когда ты поднимешься А здесь ты не видишь, когда это произойдет И это внезапно происходит в общем, мы с Яной выбрали самую страшную картинку. Яна на второй раз уже не пошла. Бедная Яна. А я как медиа-человек не впечатлен качеством VR. Мне все вообще вот эти вот современные VR аттракционы не очень нравятся. Там, будь то в торговых центрах и так далее. У всех примерно плюс-минус какая-то одинаковая графика, не знаю, десятилетней давности. Ну, камон. Графон должен быть лучше. Такая вообще идея клевая. И пару раз я тоже поорал. Так, вы что здесь? Голос сорвала. Ага, Часть. Воды купить, да. Так, у нас тут на очереди следующий аттракцион. Здесь нужно лазить. Это аттракцион, аттракцион с лазилками, да, Злата? Да. У нас небольшая проблема. У нас Злата на один сантиметр короче, чем Яна. Яна как раз 122 сантиметра, у 121. Поэтому Злату не, не на все горки пускают. Ну, откровенно говоря, они на какую горку ее не должны пускать. Ну, да, то есть. Но так как нам уже выдали на входе браслет, соответствующий 122 сантиметрам, то она все равно везде пытается вдруг прокатить. Ты молодец, у тебя как хорошо получается. Не страшно? Страшно! Страшно? Ага. Ну иди, иди, все равно. Молодец! Я не упала! Хорошо. Вот что я нашел. Это кто сделал? Это? Я сам сделал. Все только что произошла неприятная очень ерунда. А, я облил всю камеру с головы до ног ведро воды. Кто бы знал, вот если долго стрелять вот с этих пушек на кого-то там гуляющего, то рано или поздно ведро сверху на вас перевернется. Во сколько я здесь первый раз, то я об этом не знал. Я стоял там с фотоаппаратом, снимал детей, как я их стреляю, и у меня прилетело ведро воды. Вот, но... Я думаю, что потик выжил. Он... Все, он защищенный от дождя. Конкретно эта тушка Она имеет определенный класс защиты от дождя. Вот. И с рядом линзы, линзы тоже. Я не помню, вот эта, которая одета у меня, линза, она защищена от дождя. Ну, в любом случае, это защита от дождя, а не от ведра воды. Вот. Плюс к тому же один из портов был открыт вот, от порт с с, этим, с подключением микрофона. Вроде как бы работает. Надо будет просушить ее получше. Дальше идем на Большую Горку. Городок с лазинками был классным. Если бы я, конечно, там не замочил камеру, было бы вообще огонь. Вот. Ну и следующее. Это все-таки детский праздник, день рождения, поэтому как бы хочется на Большие Горки, но не везде детям можно, но есть вот такой замечательный городок. И дети пойдут сюда. Что-то если... у нас барчик, пещерный бар. Пещерный бар. У нас э, пятиминутка перерыва. Все лопают чипсы на обед. Я не знаю, мы пойдем на обед или нет, успеем или нет. Но зато Таня взяла по промо акции Buy One Get One. Что это? Бакарди. Бакарди, окей. Okay. Тара, тара там Buy One Get One. Нарисованы один черный, один белый. Ну, с днем рождения тебя. Тебя тоже. Так, ну и у нас еще впереди одна большая горка типа Вортекс, не знаю, как она называется. Здесь. Туда на нее даже не пускают, даже Кирилла не пускают. В общем, она не только по росту, но еще и по возрасту с ограничением. Ну и вот. Пойдем проверим. И единственное, за что переживаю, чтобы там не было ограничения по недобору веса. Ага, горки называются Эбис и Бумеранга. Куча, как всегда, запретов. Да, кстати, давай про запреты немножко скажем. Традиционно, как во многих аквапарках, есть, ну, понятно, там, по поводу еды, очки и прочие там всякие штуки, на горке с собой нельзя брать. Беременным нельзя, с различными, там, проблемами хроническими, с болезнями сердца. Все это понятно нельзя. А всегда вопрос про камеры. Камеры можно. Вот значок удаст говорит, потому что нельзя селфи-палки. Камера должна быть закреплена либо на руку, браслет, там, жесткий браслет для руки, либо вот здесь вот. Упрешь, короче, упряжь. вот. На грудный поезд. В некоторых аквапарках можно еще на голову крепление. Но вот здесь я попробовал с таким креплением и не разрешили. Жаль. Но тут у меня куча других. Пошли. Фу. Заползли. Где-то там орали. Уже уехали. Значит, на горку пускают от трех человек и выше и больше. Придется бежать в ИС. Как? туда обратно, exercise. Ну теперь-то мы готовы. Ну и что? Реакция по поводу первой горки, Кирилл? Адреналитик! У тебя? Да так себе вообще. Мне страшнее было, когда он запугивал. Вы уверены? Вы точно уверены? Вы мне подтверждаете, что вы уверены? Вот после этого уже начинало быть страшно. Ну по факту оказалось вполне все очень, даже нормально. Ну что, следующая у нас горочка, это Бумеранга. Там тоже какие-то правила. Нас разрешили, да? Окей. Леха, ваш пропуск, пропуск! С, да, с моими-то килограммами, нас, ура! Леха, диета да. Помогло! Потому что минимальный вес на этих горках 200 килограмм, вот как раз суммарно втроем мы их добираем, за счет моих 115. Ну и что по поводу буверанга? Буверанг страшнее. Страшнее, да, да чем да, вы тут Конечно. Еще куда-нибудь туда сходим? Ну, там еще одна последняя осталась. Ну давай. Это центрифуга, которую все называют. Или многие называют ее унитаз? Да? Да. Наверное, Берем. Берем. И есть еще также здесь буфет, конечно же, который мы решили отпробовать. Большой выбор различных блюд. Но мы уже практически все набрали, поэтому пойдем за наш стол. А вообще есть еще там ресторан, все можно заказать отдельно а ля карт. Мы набрали буфеты. И, в общем-то, неплохой, кстати, буфет. Все есть. Ребышки вот эти вот очень вкусные, тушеные. И масаман карри тоже огонь. Окей, выбрались из парка, но как всегда пробовали до самого конца, до самого закрытия. И том, что нам времени не хватило? Еще осталось несколько там горок, которые мы не прокатились. Ну, в основном взрослые, куда детей не пускали. Все-таки сегодня у нас был фокус на то, чтобы дети больше отдохнули, потому что у детей было что? День рождения. День рождения! Вот это был подарок на день рождения поход в аквапарк. Ну и что вам больше всего понравилось, девочка? Мне понравились веселки, которые нужно эм, проходить испытания. А, -а, -а я понял. Там... Лазалки такие, да? Да, да мне тут... тоже -то они понравились. А еще я хочу покататься э, на горке еще раз. На вот такой золотой. Я почему-то не специально уснула. Забоялась. Виар. А, на Виаре. А я хотел бы еще раз прокатиться на Бумеранге. Вот мне очень понравилось. Ну, так же, как, э, как и Яня, на Виаре тоже хочется прокатиться. Слушайте, ну, мне понравилось все. И единственное, что не успел попробовать, это поездить вот на доске, там пару горочек. Ну, в общем, я думаю, что ну, надо сюда еще раз приехать. Парк хороший, классный и стоит того, чтобы его посетить еще раз. Поэтому мы не прощаемся с Вананавой. Мы вернемся еще раз сюда. Ну, а вам спасибо, что смотрели нас. И пока. Пока. Яна как раз 122 см, в 121 Это тот самый случай, когда один сантиметр имеет значение. <р rinsevé> да. Поэтому мы не прощаемся снова с Вананавой, но говорим ей до свидания и вам также. Это какой-то штамп был телевизионный сейчас. Мы не прощаемся, но говорим до свидания.